Всем привет, ребят! Данное видео мы не планировали, но то, что у нас получилось, можно растянуть на целое шоу. В общем, встречайте, сальто против бутылочного сальто, или же флип versus боттлфлип. Задания очень просты. Есть команда из трех или четырех человек, и каждый из них по очереди кидает бутылку. Если бутылка падает, то кидавший ее делает сальто. Если она встает, то он выбывает, а остальные продолжают кидать бутылку. Проигравший делает 5 сальт подряд. Ну что, посмотрим, что из этого вышло. А здравствуйте! Мы ёбнулись сегодня, ребятки! Мы сегодня по паркуру и бутылка. Кидать как там, и бёрд или как, блять? блядь? Боттлфлип челлендж. и так, мы делаем боковухи. Кто просвёд, тот будет делать пять боковух подряд. Прикинь, бы я поставил с первого раза. Так, Блин, у меня ноги трясутся, по шаблу. я последний? Макс! Блять, Влада, не убей! Постараюсь. Он меня уже убил. Уже минус. Аккуратней. Молодой человек. Аккуратней с выпрыгом, молодой человек. И вы тоже. Фу, хуйня. Давай! Суть, я личность. Лимонадную. Сучьи, лимонадный. Кто-то попил, да? Нет, я не пил. Не попила, да. Еще хуже стало. Тогда мы проедем, точно. Никто ссать не хочет. Ты же понимаешь, что тебя зазомил. Ааааа, он чуть поставил! Чуть не считается. А помнишь, как это стоял Макс. Макс, ты как Вс, врага магафо Да! Я ничего, да я так издал, бля! Сука! Вс, я иду в минус. Сейчас я второй выхожу. Что, бля, блядь! Вс-вс-ч! Я, бля. я минусанулся, блядь! Какова твоя реакция на это? Это пиздец! Бага твоя? Как сказал, так и сделал. Второй выхожу, сделал. Не хочу Мужик сказал, мужик сделал, вышел нахуй. Господи помилуй, изгинь, ты, еблан тупой. Давай. Я так сделал, нахуй ты не поставишь. Ты я нахуй я первым вышел это пиздец. <рых> <рых> Зачем ты в него кидаешь? <свеч> Убить хочешь? Убить Била? <свеч> Убить Влада? Ух! <свеч> почти, почти. Почти. <свеч> Я Ганг защитный игр. Почему кидают это не переживаем мы? Потому что все вообще смешно ты правильно придумай Дэн, Дэн, не снимай. Дэн! Ээ. Отпадай. Блять, что покладывай? Ну ладно, кто-нибудь обязательно один поставить. чё же реально Пойдем, ноги атрофировались вся деформировалась уже да, похуй, да хуй с, с ним же, да. она бы встала Влад мне кажется ты пятерку будешь делать сдох делая сальто смотреть 7 надо будет посчитать сколько они делали сальто и потом типа в названии 200 сальто за 10 минут блядь. 500 сальто за минуту. 500 сальто за минуту да. Умер во время сальта. Он кричал во время полета мама я не хочу умирать. Хуява давай! Надо заканчивать. Надо заканчивать уже. Так-то давай давай. Ну Бага еще как-то более живенько ставит. Влад уже умирает. Подожди Бага пока он не сделает не сделает. <плотно> ну, ну, Ладно, да, да да. это, это короче назад, посчитать? короче, ну, обратную не, съемку не, врубить, не, не. И это будет типа и научиться сальто за одну <с тренировку. А, блин, Плюс. Я безумно. Это когда? Это вот это вот. Это. А? Ну так сделал. Да так... вот Бля. Он ну вот так вот делал. Я ее сука поставлю на. А, а мне привать? Я и так и так буду делать их. Бля. Проще кому-то проиграть и сделать эти ёбаные. Так чтобы проиграть надо одному выиграть. Понимаешь? Чтоб кто-то один проиграл надо одному выиграть. То есть, блядь, не увигнуться тут. Ага. Ехуи, Мать твою, а! Кто это придумал вообще? Я не знаю! <свят> я? Зато, я кон сообщил. зато контент. Топ контент на зевол. Я, <гручок> я же начал там что-то, сейчас сделаю и домой пойду. И все, и понеслась, скоро. Все пиздец. С третьего раза поставил, что-то и все домой. Блять, если ты сейчас в яму поставил, это было бы остро. Ну, как я вот поставил, то ты блок. Спасибо, не сваривайся, да? <плес> да. Раньше было лучше. Тогда мне нужно полчаса. Почти же! Вот если бы ты нормально. И бы бы поставил. Не же улетает без Ладно, говори, я в бах, бахтан бах, бах, Сколько я сальто уже сальтоц Я не знаю, может 15, наверное, 20 так, Вот так, вот так, вот так Хотя наоборот скажу, ну, блядь, это смотри. будет так если потом. Это будет порно, если это будет так Вот так вот кисти поделаешь вот так Да, и большая передышка там не помешает Аааа, почти Ты меня не дослушал Надо было еще вот так вот сделать вот Вот смотри, Барик вот так вот вот, ты травма, если правильно сделать, ты, просто баги, ты не выйдешь. Я... Это нахуй сделал? Я... Я... Я... Я... Давай, ты сможешь? Ты за него, сука. Я за тебя. Я нет, нет. тоже за тебя. Я тоже. Флак. За тебя. Сейчас, скорее всего, рекорд за день будет. Флак. Не знаю. А есть максимум в видео? Нет. И в истории? Вроде 50. 50. Лицо победителя! Бага-бага. Вот Лицо проигравшего! Все из-за этой баной! Бутылки! Охуенчик! Давай, не плакай, не плакай! Ты сможешь Надо было сразу! комментарии! Знаете, кто это такой? Это черт ебаный, читер, сука! Пиздец, я нахуй баб. Че так ебаный, как ты это сделал, Дэк-Исюда? Делай! Делай! Бля, если у меня нога трофируется на ваши совести, суки. Да-да-да. Бля, боковуху, да? Поближе, кто? боковуху сюда, сюда, сюда. Да, боковуху. 5 секунд, 5 травп, подряд, да. Потом, пять секунд перерыв, да. Бля, нога потом, потом, потом, еще прокатился, что ли? Четыре. потом, потом,